Так, начали часа турнир, фаналия. Угорает от тем, как Фримак, походу ходу дела, слился в этой катке. Так, но у Фримака... ой ой ой ой ой, -ой! Закончилась катка для Фримака, походу ходу дела, но он остается живой, 50 хп у Фримака остается. Пытается брыкаться на максимально последних возможностей, которые у него есть, но его пикаксят. И первая катка хитов для Фримака, к сожалению, закончена. Факи пытался ему помочь, но он не успел подойти к анлаке. Вы помните мою профессиональную аналитику по, это, по этому матчу вообще сегодня по этим хитам? Что я говорил, что будет происходить на карте? Вы помните в начале стрима, что я говорил, когда мне чел спросил про дуа туза? Абсолютно все, что я сказал, все так и сейчас происходит. Как я и говорил, туза скорее всего никто не будет контестить, потому что и кванулся в гранды. Надо выиграть, чтобы квануться, выиграть, чтобы квальнуться. И, по-моему, все, кто после тех, кто выиграл, еще 5 дуусов квалятся по поинтам. Не можешь занатить Fortnite или хочешь сделать это дешевле? Мы с батей создали магазин FBZ Shop, в котором ты можешь задонатить в игру. Уже в течение 15 минут после оформления заказа ты получишь веб-баксы на свой аккаунт. Все заказы безопасны для твоего аккаунта, ведь мы используем только легальные способы для доната. Цены на веб-баксы и наборы в нашем магазине ниже, чем в Fortnite. У нас в магазине вы можете приобрести редкие наборы, которые нельзя купить в самом Fortnite. Так, например, вы можете получить стартер-паки из прошлой главы или приобрести набор «Проклятые перья», который выходил аж в прошлом году еще вы у нас можете приобрести эксклюзивный набор ядовитый рахнит, который точно у вас среди других игроков. Перед покупкой в нашем магазине вы также можете ознакомиться с отзывами покупателей, которых у нас более тысячи. Магазин работает уже 5 месяцев, и мы регулярно проводим различные акции и скидки. Переходите и закупайтесь по полной катушке. Так, окей, 90 ремейн, как вам такое вообще? А -а -а! 90 ремейн, прошу заметить. Затен Дензепуза. Ой-ой-ой-ой-ой, минус СНГ Дуа. Не думаю, что Дензепуза что-то тут сделает, хотя дает. Кракает парня, но у него сердце 20 хп, его просто убивает молния. GG. Путрик туз. Моя аналитика сработала успешно. Им еще идеально прокнула зона. Ну нельзя проклять эту игру. Нельзя. Так, ну туз с путриком жива, но у них очень мало хила. Конкретно белого хила, скорее всего, в любом случае, тут будет на перехиле все выигрываться. Тут же оставлю 63 хп. Нормально, нормально, живой. Зиплайн опасно, но навряд ли его кто-то будет юзать. Отошли. Пока что победой не пахнет, но в любом случае, если они зайдут хотя бы топ-5, это будет очень хорошо. В том плане, что они наберут поинты. Тут можно либо по поинтам квальнуться, либо за победу. Нет, журки уже не на хайграунде. О, он фликнул. Благодаря этому флиху парень сейчас может выиграть турнир. Путрика с Узом огромные проблемы, у них по 40 хп. Хотя бы в топ-5 залететь бы им было бы уже неплохо. Выиграть катку уже навряд ли получится, только если они убьют кого-то с фулл -килом. Но я думаю, что чув чувак с фулл навряд ли так сольется просто. Тут с Путриком до сих пор держится, с 20 хп бегают оба. Больше СНГ вроде никого не наблюдаю. он больше никого не было. Гроз? Гроз живой? Почему я его не вижу? Гроуз, гроуз, гроуз, гроуз, гроуз, гроуз, гроу, гроу, не показывают Ролза. Некое незримое существо. Ну, нет, хочу расцеловать ноги мированы, Мир клятся. Хочу расцеловать ноги мированы и кланяться. Ему, как богу, он мой Спасибо, ну, нет. Минус тус, очевидно было, что их убьют. С 20 хп, навряд ли ты что-то сделаешь. Ой-ой-ой, я... Промазал! Притык просто не попал. Ой-ой-ой, неужели этот хил, которого он нашел, просто на шару зарешает сейчас на победу? Неужели этот хилл зарешает на победу? Джурки yes, any... выигрывает. Читаемо а было, в принципе, что он выиграет. Смотри, как лагает. Ну, давайте чекнем. 90-й мейн это вам не шутки шутить. Я думаю, лагает как сильно. Так, ну-ка. Ну, кстати... Я видел намного жестче лаги. А, понял, вопросов нет. Ладно, вопросов нет. Вот читера вчера. Кто не видел мой последний пост в Телеграме? Вчера чувака, которого я репортер, его забанили. Мне в чате писали, ты портишь карьеру этому человеку, может это просто талант. Холдер разменялся один-один. Ой-ой-ой, мне кажется, у них сильно лагало сейчас. Судя по реплею, сейчас лагало очень сильно у них. Для Воллера, к сожалению, эта качка тоже заканчивается. Не знаю, что с Тузом, но, скорее всего, он жив. На месте. Я успел. Живот прихватило. Туз на ХГ? Хорошо, б**. Я думаю, что спаймят весь еще и то Это хорошо, это хорошо. Мне интересно Если сейчас тут выиграет, то я просто гений Но в том плане, что я все предугадал Предугадал, что они будут от лока Предугадал, что они будут просто Набивать фресюрш Все предугадал, и то, что они выиграют игру по-любому Потому что их никто не контестит Ой, боже Ладно, Путрик и надеюсь много хила Будем наде... Залетел, нет, нет, Путрик! ПУТРИК! Еб... Е... Надо было выше строиться Сколько у него было хила? Но у него миники только выпали, ничего не было а -а -а. Нормально, тут, нормально Можно еще по поинтам квальнуться, чат Можно еще по поинтам квальнуться Тут не только победа решает 5 команд по победе и 5 команд по поинтам Сейчас Турс топ топ-4 -топ -топ -топ Анали, выйдите, Факи, Римком в слоте Let's go, ставочка полетела 4, 5, 6, 7, закрывай Все плохо у Факи Ой-ой, в окно чуть не шотнули Ресов нет, я в дерьме Возможно, у челов нет дробовиков, они слишком быстро начали пушить. Same. Найс, факи, захилил аптечку. ой ой, -ой хорошо, минус 70. 79. Спина, спина, спина, спина. в Дверь в, могут. В, в, в... В дверь могут в, Хорош! В, в, в, в... Я бы не хотел оказаться в их ситуации. Плюс чат-то бы хотел оказаться и пофайтиться вот так. Да у тебя ни... нет, от тебя душат еще. Чилы, которых тоже ни... нету. Come on, come on один из Найс! GG it, всё, переиграли Или нет? Yeah. У него нет дробовика, у его противника нет шотгана У него нет, у него нет, всё, нету ресов Нету ресов, нету дробовика не рискнул пушить, вы прикиньте как потеет? Он не рискнул его запушить, тащил просто с... куда-то и в спину его залазерит Куда он убежал? Ладно, надо поднимать, надо поднимать. Все, nice, хорошо. Took... <гас> oh... У возможно, нет момента, которые стреляют по нему. Возможно, он сможет резнуть. Вот это я называю турнир. Смотрите, как тут люди потеют. Это просто... О, кстати, они показывали на трансляции эти моменты, как они поэтились. На трансе показывали. И кто-то коучит? Да, примок из коучит какой-то чел постоянно. Он с ними сидит. О, можно, кстати, понаблюдать, как этот чел сидит. думал, что он под постройками, а он просто в замок сразу отошел. Ну, Туза с Путриком чил, правда, какой-то чел рядом, они тут что-то с постройками какими-то находятся, но, видимо, он просто пикал в них. Пока что у них очень все хорошо. Ту с Путриком топ-2 сейчас на турнире, и, как мы знаем, решает только победа, либо топ-5 по поинтам. Наконец-то Фримак живой, кстати, имеет лут на данный момент. Наконец-то Фримак в третьей катке жив. Фримак остался соло против двоих своих противников с... со 100 хп. Скорее всего, Фрима купить. Навряд ли он сможет переиграть двух этих челов, которые просто. О... хорош 30 кп остается у Фримак, и чел его читает и дает ему прифайр. О... Я уже поверил, что Фримак сейчас двоих на секунду. НТ. Так, Олдер еще живой, вижу зарты за зону. Тут с путриком тоже все нормально. Вот они, вот они, ребята. идущие к победе, квалы гранд финал. Let's go. Полетели, щитонить. Хорошо, единственное, что Олдер отлетел не очень хорошо, надо уйти, отойти. Только нокнули, тут остается соло По итогу очень размен Футуза лут говнище 300 резов всего Не успел залутать никого абсолютно Все резы И он остался соло Выиграть катку не получится Главное ему зайти хотя бы в топ 10 Потому что они сейчас тут 2 турнира и могут кладиться по поинтам Тузу надо сейчас просто жить просто жить. Окей, брыкается, но рез футуза топ 15 надо хотя бы в топ 10 лететь Хотя бы в топ 10 надо влететь Нужно набирать поинты. Ну как лететь, если у тебя нету ресов? И нету белого хила? Опа. Подождите, у Тузак какая-то стратегия появилась. Он полетел. Он полетел за зону. Походу, дело, у него есть закладка с хилом. Он решил без ресов не файлится. Им зону прокнула рядом с их локацией. Он умер или что? На карте больше его не вижу. Походу, умер в зоне. Он пытался долететь до какого-то лута и похилиться. А, а что случилось, туз? Что у тебя было в планах? Закладку какую-то залутать? До закладки не дошел, я так и думал. Ну ладно, нормальная карточка. В любом случае поинты набрали. Главное, что набрали поинты. Могло отыграть с тремя медмистами, могло жестко отыграть. Пабло Вингу выигрывает в итоге катку. Нормально, нормально, туз. Пока хорошо идет, пока нормально. Так, кто на каком месте сейчас? Смотрим. На первом, даже после топ-15, Походу, дела, все челы, которые сейчас выиграли, были на последних местах, значит. Ну, которые зашли в лейт. Я не знаю, жив туз или нет. Я проп... А, не-не, туз с Путриком живы, Все нормально, с Путриком живой. Нормально, сидят в одном боксике, но у них там проблемы какие-то по армору, я смотрю. Туза, ебаный. Ну, топ-14 заняли, поинты поднабрали. Главное, на скаточку еще. В принципе, я думаю, навряд ли их сгонят с топ-5. Еще Путрика тоже убили. Еб... а ты, мы живы! Хизис, про которого я не думал, что они квальнутся. Походу, дело, возможно, квал. Вдвоем живы, хорош! Татэн физик живой, 4 слыша, Неужели он выиграет каку? Yeah, там два типа еще на хг, навряд ли Если только этот чел не жестко, но он просто умирает от шота Нет, тут еще и спрей валяется, он не выиграет Только если у типов болезнь начнется, но я что-то сомневаюсь в этом Хорошая попытка от Тотема Хизикса, на походу ГГ. Может, у того чела будет болезнь, но навряд ли он на ХГ был. Не, ГГ, без шансов. НТ, как же это было близко. Так, Туза скинули второе место. Последняя попытка. На самом деле, очень опасно находится. Каждый человек может его скинуть. Ну, короче, если Туз... Вначале умирает, то возможно не квал. Последняя катка решающая Очень опасная, сейчас пока что шансы Квал, ну шансы валу у всех, потому что Можно выиграть игру, факт, факт Но по там сейчас шансы только вот у Туза из СНГ Нормально, у Пудрика с Узом Полторы тысячи ресов, два слюпа, шесть лышей, Хороший дробовик Пока что все нормально, также они находятся в зоне, не видел круга, поэтому не могу сказать в центре или нет. Ту жив? Я не знаю, я не знаю чат, я смотрел, я залипал в чат, не снял, пока, я смотрел на Ерниксе, но в чате пишет, что он умер. Потому что его могут перегнать сейчас, сейчас покажу табличку, кто топ-5. Жив, Путрик жив, хорошо, главное, что Путрик еще живой. Блин, они уже топ-3, топ-1, топ-2 сдохли, но они топ-3. Путрик, как последний раз, давай, Путрик. Вся надежда сейчас на, на твою жесткую игру. Ресы есть, хил есть. Ему самое главное залететь хотя бы в топ-10. Сейчас он топ-3 турнира. Решающая игра на квал в гранд финал. Очень надеюсь, что ребята квальнутся. Прям верю Путрика, что он сейчас... Хотя бы в топ-10 залетит. Хотя бы... 15, мне кажется, этого уже хватит, но это не точно. Давайте, чат, вашу поддержку в чатике надо сейчас по утреку. Сейчас главное не увидеть кьюфиди по утрека мертвым. Из СНГ тут еще жив, потому что из СНГ смогут еще выиграть игру, тем не менее. Пока что сидит, что-то пытается настреливать. Видимо, Суржа немного пытается кому-то настрелять. Видимо, с уроном у него есть некие проблемы. Манамейкер Ой Зохана. Ой-ой-ой. Топ 23, надо еще жить. Как? Блин, Путрика е... Илюша с Фьюри на хг. Путрика убили. Так, ну Илюша с Юрий. Илюши дают 200, просто они пошли за ногнутым мы в итоге, ошибка, чел просто дает 200 урона. И СНГ вроде никого больше нет, кроме Фьюри, но я, по крайней мере, не вижу. Как же они борются все за последнюю каточку, за эту победу. Последняя решающая игра, тут все выкладываются просто на все 100%. Вот этот турнир, хиты самые интересные смотреть, вот, гранд-финал и хиты, это самое жесткое. Мне очень нравится смотреть хиты, потому что тут люди реально стараются, тут прям видно, как люди потеют. Просто выкладываются на все 100%. Особенно помните момент с примаком, когда чел просто подошел добить, и Нокнут его засал и отошел к своему боксу к тиммейту. Даже по таким мелочным моментам можно понять, насколько сильно люди стараются. Сейчас посмотрим, сколько люди наберут поинтов и квалится в итоге или нет. Я думаю, они заслуженно выиграют. Оооооо, чел 200 дал! А может быть и не выиграют после такого шота. Тихо. Тихо. Ох, я зарубил его. Айдроп все равно выигрывает ФКС И что в итоге? Табличку, с... табличку. Быстрее, табличку. Кто хвалится? О, oh, хороший турнир. Вам понравился, Турик? Максимальный трейхарт происходит. 90 ремейн первой катки в третьей зоне было. Если что, 90. Табличку давай. Таб... Наконец-то сюда. Найс! Nice. С последнего места пролетели! Два поинта было до квала у типов с шестого места. Вот у них тильт. Два поинта оторвались сюда. Хорош с Путриком, красавцы. Не сомневался, что они кванятся сегодня. В начале стрима сказал, что они кванятся, потому что их никто не контестит. Они должны забирать этот турнир. Должны забирать. Найс. Туз в гранд-финале. GG. Жалко, конечно, остальные ребята из СНГ. Никто не квалился, никто не выиграл катку. Очень близко было Тотем. Его ник в чате напишите, быстрее забыл. А, Тотем Хизикс. Во. Тотема Хизикс жалко. Он почти квальнулся на победе. Его перехилили в конце. Топ-2 занимал. Как вам турнир? Плющат кому очень понравился. Прям эмоции были нормальные. Особенно решающая катка, где квал или не квал.